Помимо всех, всех тех товаров, про которые мы с вами уже разговаривали, хочется проговорить с вами про отдельную такую нишу и категорию детского товара, как автокресло. Мы являемся официальным дилером норвежского бренда b И здесь надо сделать небольшую ремарку и рассказать в принципе про сами автокресла как таковые. Они все делятся по трем основным категориям. Безусловно, у разных производителей это свое видение и свое деление, но в общем и целом рынок делится на три основных группы как таковых. Первая группа – это от 0 до 12 месяцев, вторая группа – это от 12 месяцев до 4 лет и третья группа – от 4 лет до 12. Конечно, есть еще отдельные моменты, которые касаются роста, веса и так далее, но для общего понимания пользователя это такой достаточно яркий параметр, по которым кресло делится. <coughs> Сейчас мы говорим с вами про кресло BeSafe, которое, как и говорил, норвежское производство и норвежский бренд как таковой, и группа в первую очередь про 12 месяцев-4 года. Эта модель у нас называется Easy Comfort X3 и она представлена в двух вариантах исполнения. Значит, это Easy Comfort X3 с зафиксом, а это непосредственно без зафикса ее достаточно часто спрашивают конкретно именно эту модель по одной простой причине она фиксируется к автомобилю стандартным ремнем безопасности то есть нету никаких ограничений с точки зрения возможности поставить кресло на переднее сиденье. и в целом автоматически данное кресло совмещается с любым автомобилем какой бы марки оно ни было и где бы вы им не пытались воспользоваться из основных преимуществ это возможность изменения угла посадки как таковое это присуще обоим моделям то есть здесь и здесь одинаковая схема я достаточно легко кручу данную крутилку внизу, которую вы наблюдаете, и, собственно, кресло меняет посадку. Это достаточно простая система установки, то есть здесь есть специальные вот такие вот посадочные места, куда продевается ремень безопасности, везде есть инструкции, то есть, что достаточно удобно, вы никогда не забудете, вам не нужно обращаться в YouTube, либо к инструкции о том, как это сделано, здесь подсказка простая. И достаточно простой механизм, который прижимает данное кресло, непосредственно кресло креслу автомобиля. Тавтология, но ну, вы поймете, и в принципе логика ясна. То есть небольшой эксцентрик, который натягивает ремень и тем самым жестко фиксирует кресло непосредственно в автомобиле. Из преимуществ непосредственно бренда <coughs> это возможность использовать вот такую опцию, которая добавляет комфорта для родителя. В частности, это магнитик, встроенный в лямки, позволяющий застегнуть лямку в данном положении, тем самым не нужно вытаскивать ремешки из-под малыша. Вы можете спокойно развести лямки в разные стороны, посадить туда ребенка и спокойно уже застегивать лямки. Конечно, все настраивается, потому что до 4 лет у вас малыш изменится еще в росте, и для того, чтобы посадка была верной, это именно отличный вариант Точно такая же логика у кресла с зафиксом, за исключением логики Здесь вы можете его пристегнуть как ремнями безопасности Точно такой же эксцентры, как мы видели на предыдущем кресле Так и на крепление зафикса. Об этом отдельно потом расскажу.